Друзья, всем привет, с вами Геннадий Стомин и канал Добрый Гена. Как я говорил в предыдущем видео, мне поступили заказы от кафе на несколько разных светильников. И я обещал, что покажу, как их делать. Сегодня в этом видео я покажу один из светильников. Для этого нам понадобятся чугунные уголки и стальные трубки. Ну, в общем, перемешку тут и чугунный и сталь. Плюс ключи, чтобы все это правильно скрутить, хорошо, качественно патрон. И вот такой вот выключатель с проводом и с вилкой все это вместе. Так что не будем долго, как обычно, тянуть время. Поехали! Как обычно, сборку светильника я начал с низу, с ножек. Взял уголок на 3 четверти на полдюйма и прикрутил к ним два бочонка, так называемых, также полдюйма на 3 четверти. После чего их соединил угол тройником на 3 четверти, ну Все это выровнял, чтобы ножки по отношению к столу были ровные. После чего можно было продолжать дальше. Взял трубку, мне предварительно просверлил с одной стороны отверстие и в уголке, для того, чтобы потом пропустить провод ну, и закрепить выключатель. Там появилась у меня одна задумка. Следовательно, все это вместе скрутил, и у меня основание светильника, можно сказать, было готово и можно было спокойно переходить уже в верхней части светильника. тут тоже задумка такая необычная как бы зигзагообразный такой изгиб взял две трубки уголок на 90 градусов с двух сторон их прикрутил после чего взял пол дюйма на три четверти уголок и также его прикрутил и в нем также было отверстие то есть у меня получается что выключатель будет между двух таких изгибов ну, все это прикрутил и можно было в принципе переходить к верхней части светильника там где будет крепиться непосредственно патрон тут тоже как бы взял небольшую трубочку прикрутил муфту полдюймовую на три четверти Потом взял бочонок с двух сторон на 3 четверти, ну и прикрутил э, к нему такой муфту 3 четверти на 11,4. Почему на 11,4? Потому что в нее очень хорошо входит э, патроны, очень красиво получается. Следовательно, все это когда скрутил, я не стал записывать видео о том, как я покрывал ржавчиной, так как решил, что это отдельное видео и для этого ну, я запишу отдельно, как бы, целый блок, как, какие способы есть. В общем-то, светильник сам был готов, там покрывался ржавчиной и всем прочим. В это время можно было перейти к электрике. Тут я взял а, готовый, как бы шнур, но мне необходимо было покрасить, а, так сказать, сам выключатель и патрон. Все это в принципе покрасилось краской коричневой, такой у меня в баллончике хорошая краска, она быстро сохнет, хорошо держится, ну и после чего вот уже готовый так сказать, светильник с красивой ржавчиной такой благородный, я уже пропустил провод, тут в принципе сложности никаких нету, вытащил его, ну и вот тут как раз между двух таких изгибов у меня планировался выключатель, Необходимо было прикрутить два провода выключателя. В принципе тут ничего сложного. Закрутить винтики. После чего в верхней части прикрепить патрон. Для этого зачищены провода были. Ну и контакты были вставлены данные провода. Тут я думаю тоже ничего сложного. После чего защелкнута крышка. Ну и на клей, клеевым пистолетом, патрон был посажен на свое место. Друзья, ну вот мы и закончили наш светильник офт из чугунных и металлических труб, уголков, муфт. Осталось теперь вставить в розетку, вкрутить лампочку винтажную и включить выключатель. И вот наш светильник загорелся, очень красиво, здорово. Если вам понравилось это видео, Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Также у меня много других видео про стиль лофт и, так сказать, предметы интерьера. Всем пока!